И трогал струны балалайки, они очень острые, даже острые. А, желательно тренировать в принципе быстро, да, на вынос. Деко балалайки обычно из елки делается, а тут какое-то белое дерево. Добрый денечек дорогие друзья, наливайте чаечек надеюсь будет интересно. Уже месяц не читал ваши комментарии. Поехали. Поехали. Да, ну помню, я вот здесь про футляр рассказывал в прошлый раз. Да пластиковый, ну не пластиковый, а карбоновый, вот он, красавчик, да, супер футляр, загадочная русская душа, инструмент такой же загадочный, загадочный, загадочник, я отпишусь, если это не мама, папа и сын, никакого другого результата и знать не хочу, очень надеюсь, что это так, mm -hmm. <laughs> спасибо, да нет, на самом деле нет, это ну мама и сын, и я э, третий участник, скажем так, вот этот комментарий, прям спасибо. Жаль, что Милохины собирают миллионы просмотров, они настоящие таланты. Жаль, конечно, этого добряка. Жаль, что Милохины собирают миллионы просмотров. Ведь если нет потребности в этом, как бы они собирали миллионы, правда? К сожалению, вот так. То, что, то, что нравится, то и слушают. Ну, раз готовы больше к Милохину, чем к балалайке, что поделать. Главное, что есть у меня вы, кто слушает, любит балалайку. Вот это самое главное. Будем увеличивать наше треугольное братство. Так, классное исполнение. Можно минусов где-то найти. А, честно говоря, я делал сам для себя минусовочку там она простенькая такая на самой практически на синтезаторе сделана, да, на простом. Надо посмотреть. Может выложу в общий доступ. Так, замотивировал купить балайку. Замечательно. Где педагога найти знаете? Я ходил в музыкальную школу и трогал струны балалайки. Они очень острые, даже острые. Скажите, как вы ими еще не порезались? Я ответил, мозоль, мозоль. все это набивается постепенно. Вот такие люди должны выступать на больших сценах и мотивировать молодежь. Ну, в целом балалайшники выступают на больших сценах. Конечно, нас меньше, чем, скажем так, звезд. Вот, но что поделать? Что поделать? Вот вы мне лучше скажите, что в этом случае поделать? Голос у, у вас, как у профессионального актера, озвучки. Ну, если мне специально его понизить, то может быть. Как вы считаете, голос похож? Дружище, вальс Бастон, пожалуйста. Давайте в список отправляется пока. Попробую песню из «Очаянного» с Антонио Бандерасом, пожалуйста. Ну, <laughs> собственно, это и она же и есть. Просто вариация на тему Мурки. и Я ее уже играл, кстати, тоже. Только нет такого жанра, как русский рок. Не буду утверждать обратного. Давайте рокеры сами ответьте человеку. Я тоже особо не разбираюсь в рок-музыке. Просто слушаю то, что мне нравится. И все. Как оказалось, там столько поджанров. Всю жизнь и заслуженно недооценивал данный инструмент. Ну, замечательно. Вот теперь можете до дооценивать. Это хорошо. Сложно на ней играть? Сложнее, чем на гитаре, например. Да на любом инструменте сложно играть, но в целом, конечно, баллайку освоить сложнее, чем гитару. Это факт. Если бы баллайка была легкий инструмент, было бы столько же, сколько сейчас гитаристов в мире. А поскольку это не так, сами делайте выводы. Не, ну а чему удивляться? Чем баллайка не гитара? То же самое, только октав меньше. Спокойно, балалайшники. Не надо тут агрессии. Чем гитара, не балалайка? Только... Струм больше. Против ничего не имею, но как и по мне, была либо под другую музыку заточена, либо гитара с тремя струнами. Это просто восприятие и при... дело привычки, что называется. Почему? Ну так что, давайте только яблочко не... на ней играть. Так получается. <музыка> Архиповский нервно курит в сторонке. Не мог не обойти этот комментарий. Да, да, да. Бальзам. Бальзам, бальзам. Дальше поехали. Мне хочется добавить струн на этот инструмент. Звучит как гитара с двумя струнами. Ну что ж. Не знаю, не знаю как комментировать. Привет из Барнаула. С понедельника пытаюсь учиться на Баллайке. Замечательно. Это прошлый год еще. Автор смог бы на Баллайке композицию «Время вперед». Свери да? Надо попробовать, честно говоря, там труба у нас, да, В список отправляется, давайте. Вот, что-нибудь из аквариума разберите, например, стакан бурлак электрический пес. А если некоторые лады сотрутся, можно ли будет играть на инструменте, и как он будет звучать? Ну, будет звучать, звенеть будет инструмент. Ну, как бы можно играть, но до поры до времени, и надо будет менять лады, естественно. Скоро им мне придется это, этим заниматься. Так что тут, тут, тут это расходный материал. Ладовый пластина, а не расходник. Как и струны. Он еще танцует. Он еще танцует. Танцует. Сергей, подскажите, пожалуйста, ссылку на ваш кавер поле притоптать. Я ее закрыла, поскольку думал, что мы с Фиофаном и Романахом сделаем новый кавер. Вот, и я ему там что-то отправлял файлы, и что-то он не отвечает мне, не знаю, может занят сильно. В общем, наверное, опять открою этот кавер. Здравствуйте, есть ли у вас пример звучания с вашей электроподставкой, с нашей электроподставкой, пример звучания? А, кстати, выступление э, ансамбля Ситенна, там же электроподставки у всех, кроме меня. Так что можете послушать. Не понял, а почему вибрато правой рукой делается, а не левой? Поясняю, дело вот в чем. Левой рукой делается вибрато на безладовых инструментах или на инструмен... Ну, в принципе, и у нас можно сделать. То есть это зависит от натяжения струн. Чем сильнее натяжение, тем сложнее сделать вибрато. Есть, например, инструмент ситар, на котором лады... Торчат. Или вот как в Вьетнаме вот эти инструменты. Помните, я показывал? Значит, там лады выпирают вот аж настолько. Там вибрато можно сделать просто нажать на струну и потом еще немножко вот так продавить. Вот. На некоторых гитарах, бас-гитарах делают даже пропилы вот здесь между ладовыми пластинами. А у нас делать с правой рукой, потому что мы давим на подставку. С помощью... То есть вот сюда мы давим, получается вибрато. Слышите? Вот. А, и на бесладовых инструментах по типу скрипки, виолончели и прочих, да, там делается по пальцем. То есть, ну, давайте попробуем тоже сделать такое вибратор Нету его, видите? Ну, чуть-чуть буквально. То есть, как я не стараюсь делать, как скрипачи... Особо нету этого вибратора. А там из-за того, что палец туда-сюда шатается, вот, и вибрация происходит из-за вот счет того, что слегка изменяется длина а, волны струны. А вы где учились? Я учился в Краснодаре, в училище ну, а, и в Гнесинке, это Российская Академия Музыки Мнегнесиных, в смысле, Москва. Товарищ концерты впора организовывать? Да, возможно, да. Хорошая идея. Расскажите, есть что годное послушать на баллайке. Вот типа этого, только не в формате уроков, а полноценно. Полноценно у меня на сайте можете заходить, ссылка в описании, да. И также на всех площадках есть мои записи. Есть еще Рожкова записи, конечно же, другие. Вот, А если вы имеете в виду каверы, ну, каверы, каверы это же немножко такая проблема авторских прав, сами знаете. Поэтому я бы мог делать кучу каверов, но поскольку авторские права. Вот. Если задонатите мне на какой-нибудь. Кавер Дело вот в чем Дело не в том, что я прошу за работу Дело в том, что просят отчисления авторы Вот И сколько попросят, это неизвестно Всегда лотерея, зависит от автора Вот, например, Ниромонах сказал Да без проблем делай То есть сразу, да Не надо ему никаких отчислений Просто кавер И Я его попросил сделать голос Ну, записать голос что я там записал, как получилось Вот. Но ну, это же с юмором сделано вот, а и что-то вот, да, куда-то я написал, скинул файлы, что-то он не отвечает. Не знаю, что-то пропал куда-то. Офлайн понятно, что непонятно. А как насчет онлайн-встречи? Чай, печеньки, балалайки? Можно же воспользоваться преимуществами 21 века. Давайте воспользуемся, запланируем. Когда хотите, пишите мне. Вот, примерно. Ну, наверное, сейчас вообще, выходные дни, можно через пару дней сделать. Ну, я не знаю, когда я выложу это видео. Может, сегодня, может, завтра. То есть выходные, в смысле, новогодние праздники, да? Вот тоже комментарий длинный, почитайте. Не инструмент делает человека профессионалом. А ну, да, просто всегда нужно быть человеком и рожда... им становится. И то не всегда. Согласен. Самый главный последний вопрос. Это бэкграунд из мира тайской или вьетнамской кухни. Со вторым, четвертым туда. Нет, это балийская кухня сзади. Бали, Индонезия. Ух ты. Посоветуйте, пожалуйста, упражнение для развития выносливости исполнительского аппарата. Поехали. Значит, первое упражнение. Давайте одно упражнение покажу. Очень классное. Значит, выносливость и развитие. Э -э трели. Обычные трели. Можете играть, на, например, одинарным пиццикатом или даже бряться. Неважно. Смысл в том, что у нас работают соседние пальчики. Например, вот таким образом. Один удар. И желательно, чтобы это было долго и в быстром темпе. Но сначала, естественно, в медленном. Да? Первый, второй, второй, третий, третий, четвертый. Особенно третий, четвертый. Вот. И, а, еще можно открытая струна и первый палец. Вот. На скорость, на выносливость, на длительность. Да, вот. Ну, начните с небольшого количества времени, например, с 5 секунд хотя бы, а потом доведите, допустим, до минуты или двух. То есть идите-даги-даги. Что ну, при этом должно быть качественно, конечно же. А на видео такой звук у балалайки хороший, потому что звукозапись хорошая, балалайка или мастерство. Все вместе. Бинго. Не могли бы вы записать туториал на песню Звенит январская вьюга. Буду очень, буду очень благодарна. Вот. Ну, давайте отправляется в список. Хорошая песня мне нравится. Music truly transcends through the time above the будет Европа за евро. Давайте сразу перевод. Значит, музыка. действительно проходит сквозь время. Да? Ну, проникает сквозь время над она выше всех войн человеческих ошибок и наверное, проблем да она принадлежит всем людям а, всему человечеству и должна объединять оздоровлять ну, оздоровлять короче думать глубже и и свободнее вот Thank you very much. Ну, я уже написал, thank you a lot. Вот вам така, такой комментарий. А, uh, вот я люблю ваш стиль, инструмент. Э, несите это для счастья. С, с легкостью и счастьем. Спасибо. Сергей, не могли бы вы приблизить камеру к баллаге? Просто пытаюсь играть за вами, но из-за расстояния чуть-чуть неудобно. Ага, еще ближе, значит, баллайку снимать. Я стараюсь так, чтобы было видно левую руку и правую руку полностью, чтобы, ну, хотя бы размах видели, да? А подтяжка струны это полтона в зависимости от, от силы пальцев. Иногда четверть тона, иногда полтона. На тон можно тоже подтянуть. Эээ, расскажите, пожалуйста, по возможности подробно о том, как вы ухаживаете за балалайки, чем протираете от сала, гриф, ручку, кузов, панцирь. Так, ну я рассказывал уже, и тут вот есть, ухаживаем за балалайкой. А что, куда подробнее? Ну, маслом протирать можно обычным, лимонным. Можно водкой, потом маслом, можно э, зубочистками ч... прочищать лады. Можно старой зубной щеткой. Ну, то есть, ничего там такого сверхсложного. Так, э, кембрика лучше для вас. Последний вижу, что у вас там термоусадка. Да нет, термоусадка ерунда. Вот что нужно. Значит, нужна обычная трубочка от аквариумов. Вот, я написал трубочку от аквариума, Шикарная вещь. Во-первых, купите и можно хоть каждый раз менять, новую ставить. А кембрик он рвется и она ненадежная вещь такая. Ну, паря, а ты прям Александр Архиповский или Михаил Пушкин. Семен Макарович Лермонтов. Мне просто интересно, вы профессиональный музыкант и окончено какое-то музыкальное училище по классу струнных инструментов. Ну, да, Краснодарское училище и Гнесиных Академия. Чужие мелодии и, и футболку на тарабарском языке. Интересно, для вас а, языки э, р, России, типа татарского и прочих, тоже тарабарские языки? Очень хотелось бы узнать ноты баяна, хотим под баллайку ее выучить. Пишите мне на почту. Так, тезка, ты играешь саму мелодию, а как перевести эту музыку в аккомпанемент или импровизацию, чем так славятся джаз и переливы музыки на русских инструментах? Я почему спрашиваю, у меня слуха ноль, а я играю лишь тупо по ладам. <Job> в импровизацию. Для импровизации тут нужен этот самый. Образование хотя бы и опыт большущий. Так просто не сыграешь. Как натренировать пиццаката и тремола, чтобы играть ровнее и дольше. триоли Очень удобно, хорошее упражнение. Показываю. То есть играем пиццаката, если хотите, одинарно. то раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. та та та та та та та та, -та, -та, -та. И мало точно также в быстром темпе. Ну, мало вообще э, желательно тренировать, в принципе, быстро, да? На выносливость. Но в быстром темпе триолями тоже очень хорошо поможет. Раз... Так, и а, так и а, так, и а, так, То есть да Та да да да да да да да Ну, с экстолями, триолями примерно так же. Курс балалайка с нуля будет. Курс балалайка с ну Так у меня же есть уже. Курс. Новичок и курс базовый. Два курса у меня есть, можете обращаться. Сергей, расскажите, пожалуйста, как у вас на сегодняшний день проходят занятия на инструменте? Как часто и как долго? Есть ли системность? И второй вопрос, как считаете со времен учебы по сей день, когда вы были в наилучшей исполнительской форме? Ну, на мой взгляд, наилучшая исполнительская форма, а, ну, два момента основных. Да? В учебном плане, если я когда учился в Гнесинке, мне кажется, это где-то курс четвертый, может быть, ближе к пятому, вот, это именно учебная, скажем так, наилучшая исполнительская форма была для тех произведений. А второй эпизод, когда я работал в Кубанском хоре и много гастролировали по концертам, там выносливость нужна, ну выносливость в основном нужна, да, техника там особо не нужна, mm -hmm. вот, поэтому вот второй эпизод. Сейчас занятия проходят поскольку-постольку, поскольку много а, уроков, много вот пишу таких видео, да, ну, когда нужно что-то разобрать, допустим, существенное, сложное, на тремоло, например, тогда, конечно, приходится заниматься. Вот. Но в целом, конечно, я много на балайке играю ежедневно, поскольку с учениками постоянно сижу, что-то показываю. Конечно, лучше играть каждый день, хотя бы ежедневный комплекс упражнений. То есть туда входит и одинарная пицциката, для левой руки, тремоло, какие-то такие упражнения. Ну, если хотите, мы можем как-нибудь сделать ежедневный комплекс да? видео. Обнаружил, что гитарному приему не уделено ни одного урока. Заметил, что вы его не так давно применяли, применяли при игре Сертаки. Не было ли в планах записать видеоурок, посвященный гитарному приему? Фууу, ту-ту-ту-ту. Ну, если я его применяю, то сразу же рассказываю, как его учить. В принципе, по гитарному. Ну, давайте так, пишите комментарии. Нужен урок по гитарному приему? Ничего себе, какая неписанная красавица. Ай, ты неписанная красавица! А классика есть в репертуаре? Ну, давайте так, если именно про классику-классику. Да, я люблю очень э -э, Моцарта. Баха да, с Керца, например. Что еще? Вивальди люблю. Из такого, да? Из романтизма тоже много чего люблю. Синсанс, например. А можно вы для разнообразия сделаете обзор на местные инструменты? Хочется узнать ваше мнение. Да, я даже вообще планирую сделать видео о культуре, о культуре Бали. Не только про инструменты, но и в целом про архитектуру, про церемонии, про праздники, про живопись про резьбу по камню, по дереву, в общем, такое хочу сделать фильм. И еще, кстати, очень много параллелей я нашел именно с русской нашей родной дохристианской культурой, когда были скоморохи когда были волхвы, когда были вот эти тоже церемонии или обряды с медведем, да, с и Тризной и прочее, прочее. Очень много параллелей нашли мы тут, и вот хочется сделать такое кино документальное. Сейчас пока собираю материал уже очень много материала вот, можно онлайн уроки Ну конечно же можно пишите мне на почту а можно ли тремоло как-то убрать звук от удара указательным пальцем о панцирь тут поможет наверное такой способ попробуйте подержать баллайку горизонтально и поработать именно только по струнам То есть таким способом, чтобы вы почувствовали, на какую глубину вам можно опускаться. Но при этом нужна точка опоры, конечно же, чтобы вы точно знали, на какую глубину опускаться, чтобы не попадать по панцирю. Сергей, сделайте, пожалуйста, разбор на парикмахер дядя Толик. В список отправляется. Не знаю такую песню. Может знаю, просто не, не помню. Разберите Let этой сноу. No». Давайте тоже в список отправляется. Покажите, как вы играете на белой электрогитаре. Уже не покажу сейчас. Я ее вообще отдал ученице, чтобы она училась играть. Не знаю, может потом вернется когда-нибудь. Да и она сейчас в России, естественно. Я, можете посмотреть видео, у меня где-то есть на канале. А могут ли испандеры помочь в обращении с баллайкой? Я то нашел недавно такое, что разрабатывает кисть руки. Конечно, помогут. Используйте разные испандеры. Вперед, отлично. Как так можно освоить инструмент? Я просто в дичайшем восторге. Целый комментарий большущий написал человек. Деко Балалаки обычно из елки делается. А тут какое-то белое дерево. Ну, это и есть елка. Ель, там, высшей категории она называется. С рыжей застремиться вам нужно. Ну, напишите рыжий. Пускай это самое тоже думает в этом направлении. А не только мне одному. Только, что мы застремим там? Видите, видеосвязь, она плохо работает на синхрон. Плохо, не получится сыграть вместе. Вы бы не могли пояснить, для чего на первой струне для баллайки одевают э, кембрик? Заранее спасибо. Ну вот уже ответили, чтобы не резала. И да, бывает, что струна раз... начинает разматываться, можно порвать одежду. Столько уже испо... из... испорченных штанов было, брюк. А, видео, классное, хотелось бы почаще видеть такие классные видео с таким исполнением. Кстати, да, если вам нравится смотреть верх ногами, то вы напишите, потому что я сделал вот пробный, и что-то я так и не понял, хотите такое продолжение или нет. А, Сергей, вы знакомы с знаменитыми балалачниками по типу Горбачева или Урбановича? По типу Горбачева Урбановича знаком? Со всеми знаменитыми знаком? Каких вы назовете, практически со всеми знаком. Закончились комментарии. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих сериях. Пишите ваши вопросы, как обычно, внизу. Вот. Ставьте лайки, балалайки.